Салют, соучастники психологической сети «Немиркин». Во-первых, мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия «Немиркин» – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом. Так что спасибо вам. А теперь вернемся к видео. Приходилось ли вам чувствовать себя одиноким, даже если вы были с людьми? Чувствовали ли вы себя как-то странно или отстраненно от всего этого? Возможно, это потому, что вы одиноки. Хотя одиночество может показаться не таким уж важным, со временем оно может негативно сказаться на вашем психическом и физическом здоровье. По словам Кристал Рейпл из Healthline, хроническое одиночество может вызвать такие состояния, как депрессия, плохой сон, повышенный уровень холестерина и многое другое. Однако не волнуйтесь, мы просто хотим подчеркнуть, что если одиночество не контролировать, то оно может повлиять на вас не только одним, но и другим способом. С учетом сказанного, вот семь причин, по которым вы можете чувствовать себя одиноким. Первое – выгорание. Вы проводите большую часть своего времени на работе. Выгорание может быть результатом постоянного переутомления и может привести к чувству усталости и одиночества. Как бы ни был велик соблазн работать изо всех сил, важно уделять время отдыху, расслаблению и общению с близкими. В конце концов, хороший баланс между работой и отдыхом может значительно улучшить ваше психическое и физическое состояние. Второе, вы не общаетесь с друзьями. Чувствуете ли вы, что не вписываетесь в свою группу друзей? Сильное чувство общности развивается не тогда, когда вы просто находитесь рядом с другими людьми, а когда вы чувствуете связь с ними на эмоциональном уровне. Поэтому, несмотря на то, что физически вы окружены друзьями, вы можете чувствовать себя одиноким. По словам лицензированного профессионального консультанта Роба Данзмана из журнала Psychology Today, этот тип одиночества больше всего влияет на студентов колледжей. Это может быть связано с тем, что колледж – это время не только академического, но и социального стресса. Номер три. Крупные жизненные перемены. Прошли ли вы через серьезные жизненные перемены? Возможно, вы только что переехали в другую страну, горюете после потери близкого человека или пережили тяжелое расставание с любимым человеком. Эти большие перемены могут вызвать у вас чувство эмоциональной отстраненности от окружающих. Это нормально – ориентироваться на других, когда пытаешься справиться с новым опытом. Поэтому, когда вы не видите, что кто-то из них борется с тем же, что и вы, вы можете почувствовать себя одиноким и изолированным. Номер 4. Депрессия. Знаете ли вы, что одиночество и депрессия идут рука об руку? Хотя одиночество часто называют причиной депрессии, оно также может быть ее симптомом. Когда человек находится в депрессии, он, скорее всего, будет сидеть дома и изолироваться, чтобы справиться с тяжестью в душе и теле. Депрессия может быть чрезвычайно истощающей, поэтому вполне понятно, что проводить много времени в одиночестве может быть заманчиво. Однако помните, что слишком много времени проводить в одиночестве вредно для здоровья и может негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Номер пять. Социальные фобии. Есть ли у вас социальные фобии? Может быть, вы паникуете, когда речь заходит о публичных выступлениях, или чувствуете тревогу, когда находитесь в толпе. Что бы это ни было, сильная тревога, которую вы испытываете, может негативно повлиять на вашу способность наслаждаться обществом других людей. Например, социальная тревога, которая представляет собой переживание сильного страха при нахождении в социальных ситуациях, может вызвать у вас склонность к эмоциональной и физической изоляции от других людей, что в конечном итоге может привести к глубокому и постоянному чувству одиночества. Номер 6. Детская травма. Вами пренебрегали в детстве? Детская травма, когда вас лишили должного ухода, внимания и ласки, может не только заставить вас чувствовать себя физически и эмоционально обделенным, но и привести к другим психическим состояниям, таким как депрессия или тревожное расстройство. Травма, которую вы пережили в детстве, может постепенно проявиться в сильном чувстве одиночества. Чтобы узнать больше о последствиях детской травмы, в частности, вы можете посмотреть другие наши видеоматериалы на эту тему. И номер 7. Экранное время. Признайтесь честно, сколько времени вы проводите в социальных сетях? Согласно исследованию, проведенному в 2018 году в Университете Пенсильвании, слишком много времени, проведенного в социальных сетях, может привести к чувству одиночества из-за растущего страха упустить что-то новое. Будь то Инстаграм или Твиттер, мы склонны сравнивать свою жизнь с тем, что другие люди публикуют в своих аккаунтах. Это может привести к ощущению, что ваша жизнь не так интересна, как могла бы быть, или что вы недостаточно общаетесь со своими друзьями. Но помните, что социальные сети полны искажений. Точно так же, как вы выбираете, как вы хотите представить свою жизнь, другие делают то же самое. Мы надеемся, что это видео помогло вам понять некоторые из возможных причин одиночества. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кто, возможно, тоже чувствует себя одиноким, чтобы напомнить им, что они не одни. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое суперспасибо за просмотр и до скорой встречи!